Привет! Один, два, три и так далее комментарий про то, чтобы я сделал видео о Мочи Канчи, сокращенно, как говорят, Мочи. Приятного просмотра! Перед этим спасибо этому челу за 100 рублей, назвался как микро. Прошлое. Скорее всего первым по хронологии истории будет то, что он попал в тюрьму для несовершеннолетних, где познакомился с Куракавой и и другими ребятами, которые совершили тяжкие преступления. С тех пор все они считались как поколение Си 62, или же ужасное поколение. Мачидзуки когда-то был главой группировки Джугенму, и тогда он конфликтовал с группировкой Двойное Зло, по главе братьев Кавата. Однажды две стороны решили конфликт ракой глав один на один. Первым пошел против Мочи Нахоя, проиграв Сухую, следом Соя, у него же глаза закатились по в находит. Первое появление в манке Мачидзуки было во время нападения под небеси на Сластонов. Тогда Мочи, как один из небесных королей, вел людей под Немеси против Сластонов. Во время нападения он столкнулся с одним из капитанов отряда Сластонов, Такаши Мицуей. Но, увы, битву прервал кресильный удар Хайтани. Следующее появление Мочи было, когда 50 фусонов были против 400 поднебесия. Сразился Мочи против заму капитана первого отряда Матсуной Чифуи. Изана рассказал, что Мочи забрали в колонию за того, что он вмазал полицейскому. Спустя долгое время Мочи появляется вновь, уже в составе Рукохара Тандай. Туда он вступил, поскольку в Тюряги после инцидента Саизаны он и поколение Си-62 получили по тыкве от Сауса Тарана. Майки, победив Сауса а затем принудив Сэнджу расформировать брахманов, большинство капитанов панах присоединились к састонам Канта. Мочи, будущий в састонах Канта, занимал должность вышки. Мочи также участвовал при битве с Канта против сосонов второго поколения во главе Такимичи. Мачидзуки соразился один на один с мацаной Чифу. Поначалу превозмогал, однако в конце концов, уснул от удара Чифуи. На этом пока все из истории. дальнейшее можете узнать, прочитав новой главы, которые еще выходят. Но кажется, о Мочи как-то это забудут, все-таки он персонаж второго плана. Личность. Мачидзуки больше характером похож на дракина. Он любитель помахать кулаками и драться со сильными противниками. Кроме того, ему не нравится, когда дерутся не по правилам, например, ударив из-под тяжка. Также он уважает сильных людей, как Куракова и Зана. Внешность. Мочи высокий и мускулистый парень. В 2006-2008 году ходил ракезной прической с косичкой. В будущем он отрастил себе немного бороду и усы, а также прическу сменил на стикпэк. Боевое мастерство Мочи часто занимал высокие должности в разных сильных группировках, с Астанах, Рукахари Тандае, Бонтен и Поднебесье, а первоначально он даже был лидером группировки Джугенни. Все это дает ему авторитет в преступном мире. Мачидзуки дерется просто по уличному, без какого-либо стиля, чисто на своих физических способностях. Последним у него хорошо прокачанный, ведь он высоченный и имеет нехилый вес. Под достижением драка уложил двоих братьев ковато, траился на равных с Митсуей, а после варки под немиссии превозмогал поселить Чифую. Конечно, в последних клавах о его силушке забыли, и он уснул. На этом все. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, по какому персонажу делать видео. А до скорой встречи. И да, прошу прощения за то, что такой хреновый. Голос и звук, в общем. Дело в том, что микрофон сломался. Я купил новый, и он тоже не подходит. Сильно шумит. И получается, зря потратил деньги. Думаю, дело в том, что ноутбук что-то с ним не так. USB корректно работает. Ну, на этом всем пока. Ну, точно.